Привет, друзья! С вами Дмитрий на нашем YouTube-канале toptvbox.site Собственно, одноименный с нашим интернет-магазином И сейчас у нас на обзоре, собственно, стандартный пульт Ну, тот, который идет, собственно, к каждой приставке Знаете, когда вот... Это довольно-таки частая история, когда у нас заказывают приставки. Мы предлагаем взять какой-то более-менее интересный пульт взамен стандартному. Но нам обычно говорят, очень часто говорят, точнее, такого пульта тоже сойдет, я научусь. Но окей, давайте смотреть, собственно говоря, что он умеет. Находимся мы на главной странице нашей приставки. Смотрим на пульт. Euh, есть стрелочки вправо, влево, вверх, вниз, кнопочка ОК, OK, кнопочка домик, э, возврат назад, меню и, собственно, мышь. Казалось бы, да, когда мы нажимаем кнопочку мышь, по идее, э, как бы должна появиться стрелочка. Давайте на приставочку найдем, нажимаем. Ага, вот, действительно появляется стрелочка, вроде как бы и классно, да, но, а че она не двигается? Давайте попробуем нажать стрелочку, например, вправо. О, смотрите, двигается вообще шикарно, да? Класс. Вот, смотрите, можно выбрать, да, что-нибудь. Например, нажимаем настройки. Ага, действительно, мы попали в настройки. Классно. Угу, так. Да, вроде как бы и классно все. Хорошо. Какой еще есть вариант? Нажимаем на кнопочку мышки. Ага, и как мы видим, теперь мы можем перескакивать по иконкам. Тоже вроде бы хороший вариант. Давайте вернемся назад. Давайте теперь попробуем, например, что-нибудь найти в ютубе вот заходим мы в YouTube, грузится, смотрим. Мы можем перескакивать вправо, влево, вверх, вниз. Заходим вверх, поиск. Пока еще все шикарно, замечательно. Ага. А вот теперь начинается самое интересное. Давайте найдем мультфильм. Давайте вот найдем. Му. О, я уже устал. Ребят, я не знаю, как вы, но я уже устал. Вроде классно, вроде все хорошо, вроде все можно. Как бы и громкость можно больше-меньше сделать. И сразу в приложение зайти, и вернуться на домашний экран. Ну, все можно. Но нет гироскопа. И это крайне раздражает. Это 100%. Я это знаю. Поэтому вынимаем батарейки. И, собственно говоря, ничего нового я вам сейчас не расскажу, но тем не менее, нам на помощь приходит стандартный пульт AirMouse T2, пульт с гироскопом. Открываем его, достаем из пакета. И как часто у нас происходит, тоже довольно-таки стандартная история, когда люди забирают, когда наши клиенты забирают его на новой почте, сразу же звонят с вопросом. А где здесь, собственно, как же его подключать? Нет ни USB хвостика, ничего. Ответ USB хвостик находится под крышечкой. Вот для него есть специальное место. Вот так вот он располагается. То есть, когда вы получаете приставки, сразу же открываете. Смотрите USB, Wi-Fi, точнее, USB-шечка, вот она здесь есть. Вставляем ее в приставку, в любой из разъемов, собственно говоря. Вставляем батарейки в наш пульт. И... Ой, ой ой вернись назад. И, собственно говоря, смотрим на экран. Идем в настройки. Выходим обратно. Идем в YouTube. И начинаем, собственно говоря... Ждем, естественно, когда подгрузится. Это нормальная ситуация. Сразу же идем в поиск. Ищем. Мультики. Чик. Мультики на выбор. Фиксики. Новая серия. Кто любит? Легко перематываем. Вплоть для того, что мы даже можем... Вот смотрите, есть кнопочка ОК. По центру пульта она большая, ее очень трудно не заметить. Мы захватываем точку переключателя. Нажимаем ОК. А, сейчас, оп. Чик, нажимаем ОК и тянем. Оп. Перетянули, куда нам надо. Все, Теперь отсюда выходим. Ну и, собственно говоря, о самом пульте. На пульте очень удобно. Кнопка включения-выключения. Далее. Тише-громче. Громче-тише. Собственно, само переключение, как и на родном инфракрасном пульте, влево-вправо-вверх-вниз, тоже присутствует. Кнопка меню. То есть можно вызвать какое-нибудь меню или спрятать его. Кнопка «Возврат назад», кнопка с домиком возвращает на главный экран. То есть самое базовое, самое первое меню приставки. Собственно говоря, сама мышь, сам гироскоп. То есть если мы его нажимаем, как мы видим на экране, стрелочка остановилась, пультом двигаем, стрелка на месте. Нажимаем еще раз, разблокировалась. И, собственно говоря, стрелочка опять работает. Переключение вверх-вниз. И кнопка выключения звука. Самые важные вещи, они есть здесь. Пульт минимального размера, удобно ложится в руку. Ему, в отличие от беспроводной мыши, не нужна никакая поверхность. То есть мы знаем, да, вот мышкой нужно двигать, собственно говоря, по какой-то поверхности, чтобы глазок мышки соприкасался с какой-то поверхностью на выбор. В пульте этого делать не нужно. То есть если представить ситуацию, вы ложитесь на диван, допустим, перед сном я люблю посмотреть какой-нибудь фильм, то, собственно говоря, мне не нужна никакая поверхность. Я на расстоянии там 15-20 метров свободно. Стрелочкой ввожу по экрану, могу выбрать следующее видео, промотать, там, телеканалы переключить и так далее. То есть функциональность и возможность и удобство использования в разы просто возрастает с вот такого пульта. В нем вообще нет ничего космического, он простой и, ну, соответственно, и стоимость его довольно-таки низкая. Поэтому, друзья, покупая смарт-приставку, рекомендую настоятельно, чтобы не было у вас лишних нервов, заказывайте дополнительно вот такой шикарный пульт. Вы точно оцените его, когда будете пользоваться смарт-приставкой. Это я говорю вам из своего опыта. Приставками занимаемся уже более 4 лет. В принципе, все, что хотел сказать, друзья. Я буду рад, если вы поставите или так, или так, пальцы вверх этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube. Заходите на наш сайт. Еще раз напомню, toptvbox.site Звоните, спрашивайте, будем консультироваться, давайте общаться. Спасибо, друзья, что смотрели видео. Счастливо!